Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет на обзоре проект Swapdex Это у нас будущее за децентрализированными финансами Не будем сокращать это слово, которое уже все знают В общем, давайте сейчас посмотрим и разберем, что предлагает нам данный проект Какие у нас будут новшества, как это будет работать Ну, в общем, сейчас полностью все разберемся и посмотрим Swap это у нас децентрализированные биржи То есть, стандартная тема P2P займы, стейкинг, вот P2P займы и стейкинг это сейчас очень актуально и популярно, набирает активно обороты, на это можно будет очень хорошо заработать, в общем давайте разбирать, то есть предоставляет нам возможность торговать с кошелька на кошелек как P2P, это у нас чем-то похоже на платформу Uniswap, почему сейчас эти децентрализированные, скажем так, Системы очень актуальны. Да потому что, допустим, даже при использовании, допустим, тоже Uniswap, там, Metamask. Вы можете огромные транзакции проводить, миллионы денег перекачивать с одного кошелька на другой выводить. И вам не надо будет на биржах проходить верификацию там, и тому подобное. Очень много заморочек, которые кто-то хочет, допустим, скрыть свои доходы, свои финансы. Он может использовать данные сервисы. Давайте просмотрим информацию о данном токен.инфо. У нас здесь всего 1 миллиард монет. 40% публично идет. 10% это у нас идет на команду. Ну понятно, что людям надо ж, жить за что-то, продвигаться и питаться. На предпродажу у нас ушло 30%. три стадии пресейла у нас было. В общем, ну и 20% это так, чисто там... У нас будет идти на всякие нужды данного проекта. Также здесь было написано а, hardcap и мягкая шапка, скажем так, как называется, вот как вот это вот. То есть они продавали токены, делали пресейлы, все у них вроде бы получается. Они, вот мне нравится, что в этом проекте, то что они не то, что как, какой-то скам просто вылетели и все, а, бабок сошкребли и кто куда разбежался. Нет, они этим проектом занимаются давно. Все стадии идут плавно, но они идут уверенно. И проект потихонечку набирает свои обороты. Также там у них планы на будущее неплохие построены. В общем, скоро будет работать сама платформа. Также нам говорит, что это будущее, преимущество. О чем я говорил ранее, без регистрации, без третьих лиц. Никто ваши деньги нигде не заморозит. То есть, скажем так, моментально можно будет торговать, покупать, продавать и выводить бабки в любую криптовалюту то есть вот эти биржи типа как крупные там да скажем они мы скоро в них не будем нуждаться И это будет очень удобно и очень опять же актуально так как блокчейн на месте не стоит развитие на месте тоже не стоит и все развивается в лучшую сторону а, о чем только что я говорил Чуть раньше проговорил, не здесь написано, взаимодействие кошелька с кошельком, доступ легкий к рынкам, зарабатывать там будут пулы также, которые будут добавлять данный токен. Ну, в общем, опять же там листинги, там голосование, это все, это будет глобальная экосистема, с помощью которой мы можем удобно использовать ее и, опять же, хорошо на этом зарабатывать. В общем. Сейчас давайте посмотрим, где у нас тут. А, также, вот что еще довольно-таки интересно. Это у нас пассивный доход. То есть, держатели а, токена Swapdex а, будет а, иметь возможность а, получать долю, скажем так, от своего количества монет. То есть, эта доля будет считаться там с комиссией и опять же от вашего общего количества монет. То есть вы будете с как бы получать пассивный доход. Это наподобие, как вы в банк пошли, положили денег там под, я не знаю, 3-5% годовых и получаете с этого доход. Только здесь намного все интереснее. Проценты получаются выше, доход будет больше. И вот о чем еще говорил, то что интересно будет, что человек, который использует токен SDX, смогут брать суды, то есть смогут брать займы. И, допустим, у вот человека надо срочно там деньги. Либо надо ему там деньги для оборота какого-то, чтобы ему не пришлось продавать свои токены, он просто, у него там имеется, допустим, миллион токенов, образно. Вот у него выбор, или продать свои токены сейчас, когда это, допустим, ему будет не совсем выгодно, а он их не хочет продавать, он может взять суду, получается, и, то есть, на свое количество монет, которые у него имеется. То есть его монеты, я так понимаю, будут заблокированы, видимо, временно, пока он обратно не вернет деньги. Но он свои токены не продает, взял на сумму своих токенов деньги, попользовался, деньги вернул и все, и токены у него остались на месте. Очень удобная тема, скажем, как небольшая, там, такая кредитная система будет, наверное. Насчет э, то, что они будут какой процент занимать, тут еще ничего не указано, ничего не знаем. Ну, возможно, рассрочка какая-то. Также нам предлагают использовать MetaMask. Я его лично сам использую. Очень удобно. Здесь есть краткое видео, как э, им пользоваться, с чем он взаимодействует. Я думаю, у нас уже люди всеопытные. Поэтому нам это не актуально. Сама платформа с Swapdex, которая... Вот я уже кошелек подключил. Так, ради интереса. Скоро она заработает в полную меру. У меня там немного денежки имеется. Можно там токен, допустим, будет выбрать... Ну, скоро у нас Будет все абсолютно работать Я жалел, Что-то типа Uniswap Только больше возможностей Намного интереснее, намного свежее И можно будет Закупить сейчас токенов, а когда-то все Платформа запустится, все выстрелит На этом И получаете пассивный доход Вы уже будете выбирать сами Либо вы выберете момент, точку Когда вам, допустим, выйти с проекта Либо можно будет торговать для трейдеров следить за курсом но проект реально хороший, очень интересный зашли мы на DexTool вот за весь период времени э, взял, сократил график на момент когда появились на бирже какая цена была, да там мелочь потом у нас был взлет, качели, качели, качели и вот если взять график примерно вот отсюда с самого начала и посмотреть какой у нас график сейчас то есть мы все равно находимся на приличном таком уровне от старта. И как вы видите, посмотреть очень много людей покупают, то есть покупок, грубо говоря, в два раза больше, чем люди, которые продают свои токены. То есть в этом токене люди, люди видят будущее, перспектива есть. В общем, в принципе, все отлично. На LiveCoin точно так же можно зайти, посмотреть статистику там, по графикам, да? Ну, в принципе, ничего такого особенного. Ну, допустим, если у вас рубля там один эфир имеется, получите вы примерно э, 73 тысячи токенов. Почти там 74 будет. Опять же, в зависимости от курса. Я себе, наверное, прикуплю. Пусть они у меня лежат. Там я себе куплю 1100 токенов, чтобы наверняка было. И будем опять же за этим следить. Будем за развитием проекта наблюдать. Проект мне нравится. Я думаю, здесь я задержусь надолго. А, так что будем заниматься данным проектом. У них есть Twitter. Можете следить за новостями в Twitter. И у нас есть Дискорд Дискорд довольно-таки неплохо раскручен. Люди постоянно общаются, обсуждают. Так что я оставлю ссылочку в описании. Залетайте в Discord. Подписывайтесь на Twitter, на YouTube канал. Ставим лайки. Пишите свои комментарии. Если у вас какие-то есть вопросы, всем постараюсь ответить на ваши вопросы там помочь. В общем, залетаем в проект, будем косить бабки. Давайте. У меня на этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.